Вино представляет винодел Хуан Хисус Вальделана. Добро пожаловать в мир вина. Мы приступим к дегустации вина Вальделана Селексион из региона Риоха. Изготовлено из 100% винограда сорта Виура. Перейдем к дегустации. Аромат очень взрывной. Ароматы цитрусовых, Pina, ананаса, pomelo, грейпфрута. Также присутствуют цветочные нотки. Цветет цвете claros, светло желтый оттенки, juventus, что соответствует молодому вину. Вкус. Вкусовые рецепторы ощущают эту молодую кислотность цитрусовых. Очень хорошее, легкое и питкое. Мы рекомендуем его с овощами, рисом, макаронами и рыбой. Идеальная температура от 7 до 9 градусов. Спасибо и желаю удовольствия.